Дорогие друзья, в сегодняшнем видео мы будем с вами на Типсе рисовать новый дизайн. Это будет вишенка. Вишенка у нас будет из нескольких цветов состоять. Для этого мне понадобится несколько оттенков лака. И не только. У нас Типса. Я ее уже подготовила. Безворсовые салфетки. Кисточка. Фольга для смешивания разных гель-лаков. Потом у нас основной цвет будет blue sky розовенький. Также у меня белый лак, это Clio. Clio у меня бордовый лак, 201 номер. Также Clio красный лак, 96 номер. Лак и риск будет темно-зеленый и светло-зеленый 57 номер и 58 -й. для начала мы сейчас с вами давайте покроем нашу типсу лаком основной цвет розовый он у нас такой вот бледно-розовый его мы будем покрывать в два слоя так как первый слой если нанести всего лишь один то он будет немножечко с такими как проплешенками то есть он ну, видите вот не закрывает он конечно покрывает но такие вот кое-где пробелы и все-таки он совсем светловатый мне нужен более темный цвет так что отправляем в лампу на 30 секунд сейчас мы покроем вторым слоем также это будет blue sky второй слой и затем мы приступим уже рисовать наш дизайн начнем мы сначала у нас будет как бы вишенка в такой белый ну, как в сливках можно сказать сначала мы нарисуем контур вишенки а потом будем прорисовывать остальные дизайн первый слой у нас подсох Наносим второй слой, видите, уже более темный. Вот такой цвет получается, отправляем в лампу. Этот цвет нам больше не нужен, мы его убираем. Пока у нас там сушится, мы готовим с вами дальше материал для того, чтобы рисовать. Капаем белой краской на фольгу, нам нужно немного белой краски. нам сейчас понадобится красный и бордовый вот такой вот бордовый и архитектор, кстати у меня на ногтях этот цвет сейчас Видите, какой густой прям хороший цвет. красивый также красный цвет тоже клею Яркий, яркий, прям насыщенный такой. Чем красивые эти лаки, они густые. И э, если красить, э, покрывать ногти, то можно, в принципе, в один слой прям хорошо ложится. У нас подсох наш второй слой розовый. И теперь мы начинаем прорисовывать. Кисточка у нас уже подготовлена. Сейчас мы сначала ярко-красным цветом прорисуем контур, где у нас будет сама вешенка. Прям густой такой. Прорисовываем вишенку. Она у нас будет как бы немножечко сбоку вот так вот расположена. Я сейчас просто контур прорисую. Давайте побольше сразу. Чтобы примерно хотя бы знать, где у нас будет вишенка расположена. У меня пока что намечена вишенка, поэтому красный цвет пока что не понадобится. Мы сейчас прорисуем сначала основное белым. Белым у нас будет вишенка такая у нас как сливка. Прорисовываем белым сначала. И то, что белое, мы сразу закрашиваем. Белый нам нужно будет нанести в два слоя, так как, чтобы не было никаких прогрессов, чтобы он был ярким. Я сейчас это отправляю в лампу, чтобы засохло. Пока что кисть вытираем. И буквально на 30 секунд сейчас хватит. Потом сюда мы еще капнем зелененький и темно-зеленый, для того, чтобы нарисовать листочки. Обязательно будут листочки. Просорка у нас один слой. Начинаем белым. Вторым слоем. слоем Белый цвет, скорее всего, нам, наверное, больше не понадобится, поэтому хорошо потираем кисть. Сейчас просохнет и будем дальше рисовать уже вишенку полностью. И в последнюю очередь у нас будут листочки. Поэтому пока что я гель-латный не ну, наливаю красный цвет. Вот у нас белый цвет просох. Начинаем рисовать дальше вишенку. Сначала ярко-красным. Полностью закрашиваем вишенку. Можно, кстати, ее сделать даже немножко побольше. Белый и э, красный лак они одной марки Clio, но э, разные модели. И поэтому белый чуть хуже по плотности, чем красный. Красный даже можно достаточно ну, всего лишь в один слой сделать. И все, он то есть покрывает полностью все. Все перекрывает, не оставляет никаких следов. Прям он такой густой-густой. Его достаточно в один слой. Он прям яркий такой. Насыщенный. Очень красивый цвет. Вот так вот у нас нарисовывается решил, она как бы выглядит. Можно это сливками назвать, как будто она. Мы отправим это сушить и потом сделаем сердцевинку потемнее отправляем сушить и сейчас после просушки нам понадобится темный бордовый гель лак чтобы сделать сердцевинку вот этот вот бордовый он такой же густой поэтому нам много его особо не нужно он нас просух уже посмотрите как получается и рисуем серединку Сильного перехода. Нам просто нужно оттенить немножечко серединку. Серединка. Сейчас мы немножечко ее еще подтянем, чтобы был более плавный переход. отправляем в лампу сушить. теперь мы вытираем кисть. и нам понадобится два зеленых лака. у меня повторюсь, это риск 57, 58 номер. Темно зеленый такой как светло зеленый больше он. Немножко вмернуть этот Нам здесь нужно совсем немножко, потому что нам всего лишь один лепесточек нарисовать. листочек из И вот такой вот 58 темный. Вот. Тоже нужно совсем чуть-чуть. Светлый Он будет у нас один. стебелечек И также еще потом сейчас темный, темным лаком мы э, прокрасим лепесточек, будет у нас как пожиночки. Стебелек. ставим пожарный и тянем сейчас смотрим Сейчас отправим это посушить, еще поярче, немножечко беленьким подрисуем, и, в принципе, наш дизайн готов. Белым цветом сейчас поверчу, просто мне хочется, чтобы он совсем такой яркий. Отправляю сушить в лампу. Кисточку вытерли. Палитра нам пока что больше не понадобится. И завершающее у нас это будет покрытие топом без липкого слоя, глянцевым меня тоже это клево, хороший топ ну, вообще марка клево очень хорошие густые лаки, ложатся ровненько, хорошо. И глянцево мы покроем, И сейчас у нас просохнется. И риск кстати, тоже хорошие папе, довольно хорошие такие лаки. Разок у нас ноготь наш. Вот так вот получается вот такой дизайн. Сейчас мы перекроем этот топом. Можно, конечно, добавить какие-то блесточки, но я не буду добавлять. без плюсток очень хорошо смотрится. Поставляю сушить в лампу. А вы, прошу, пишите в комментариях, понравилось вам видео, понравился ли вам дизайн, сделали бы вы на своих ноготках такие, такой дизайн. И какой дизайн вы вообще хотели бы увидеть на моем канале. Увидеть вообще, может быть, в принципе, чтобы я показала или попробовала бы это сделать. Можете свои предложения какие-то присылать. Вот у нас просох наш ноготок. И вот так у нас получается. Вот такая у нас вишенка. Очень красиво смотрится, нежно и необычно. На один ноготок, а в основном на безымянные пальчики делают, будет очень красиво смотреться. Пишите комментарии, понравилось вам видео, не понравилось. А может быть вы что-то бы свое добавили в этот дизайн. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч!